Снова всем welcome, это снова я. Вот На этот раз я приехал недалеко в район недалеко от Инашимы. И вот тут я нашел такой вот перекресток интересный. Значит, здесь собраны практически все магазины по продаже мотоциклов. То есть, если вы хотите купить какой-либо мотоцикл в Японии, ну, допустим, если вы живете в Японии, то вам бы вот э, можно было бы сюда подъехать то есть на данном перекрестке находится 4 или 5 магазинов по продаже э, мотоциклов то есть это начиная вот оттуда, например, там Харли Дэвидсон вот видно впереди потом вот Сокс это тот же это байкер станция называется тут далее Идем, здесь вот находится Red Baron, трехэтажный, аж я впервые такое вижу вообще. Вот, максимум, что я видел, это двухэтажные, Трехэтажный, это, конечно, да, мощно. После, дальше, там идет вот за грузовиком, сейчас плохо видно, магазин Юмедия. Тоже, в котором, ну, я не был, но я был в похожем магазине. Находится он там, около, недалеко от моего дома. Вот. И чуть правее, вот там вот еще, видно, там Honda Еще тоже этот самый салон. Чисто Honda мотоциклы продают. То есть вот такой вот перекресток. Я вообще впервые здесь ну, показался. То есть я вообще с не был ни разу и решил просто посмотреть. Интересно. Вот, как видите, вот здесь прям выбор прям огромный. То есть если вы хотите что-то купить... Или посмотреть себе бэушный или еще какой-то новый мотоцикл То вот, пожалуйста, здесь вы можете это сделать Также здесь сразу стоит заправка То есть вам далеко ехать не надо, чтобы заправить мотоцикл И очень удобно Ну, сейчас я пойду, перейду, попробую дорогу И на той стороне еще немного поснимаю быть, что-то есть интересное там Так вот, добраться сюда можно на э, поезде, а потом на автобусе в принципе, здесь автобусы ходят не так часто, но можно доехать. Блин, там внутри, конечно, это жесть, там все забито мотоциклами, елы-палы. И таких три этажа, это вообще жестоко. Ты офигеешь обходить их все, просто нереально. Я не знаю, сколько здесь сотен мотоциклов. Вот это выбор, это я понимаю. Белки-палки Рай рай для мотоциклиста, скажем так Даже на улице выставлены еще То есть внутренне помещается, уже На улицу выставляют Это, конечно, да, мощно Также вон там байку вот Юмедия. тоже один из самых крупнейших Здесь мотосалонов в Японии Ну вот особенно в Токио То есть я могу сказать, что вот недалеко от Токио Это одни из самых крупных мотосалонов Которые я вообще встречал с двух этажей такие площади огромные просто. Я здесь не знаю вообще, сколько времени нужно на то, чтобы это все обойти. Ну вот так же здесь вот на той стороне еще какой-то магазин бэушных мотоциклов стоит. Вот там КТМ стоит, вон там Honda стоит. А это там еще экипировка магазин стоит. Ёлки-палки. Ну короче, тут это часа на три. Минимум только в один заходить в магазин. Соответственно, сейчас я немного поброжу, похожу. Вот. Может что-нибудь интересное вижу, я обязательно еще сниму Ну а вам, если понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки И я постараюсь для вас снять много интересных видео До связи!